Всем привет! Перед началом этого видео, вообще о чем оно будет. Я хочу показать, как я буду готовиться к экзаменам, потому что у меня уже первые экзамены. Да, я учусь всего, я отучилась раз, два, три, четыре, пять недель. И у нас есть экзамен промежуточный, в понедельник во вторник он будет, в понедельник у меня будет чтение, аудирование и письмо, во вторник у меня будет говорение. Значит, что это вообще за экзамен и зачем вообще он нужен, да? Я уже в нескольких видео до этого рассказывала систему оценки. Тот учебник, который мы первый прошли, получается один уровень состоит из двух учебников, мы, получается, его закрываем. Значит, что мне нужно сделать, ну, для начала я хочу повторить грамматические конструкции, все это дело дооформить и слова. Да, то есть все, что мы изучали, только это и будет встречаться в экзамене, ничего такого прям дополнительного и естественного быть не должно. Но э, я хоть и знаю, собственно, эту, э, как это называется, и программу, и всего за весь учебник, за этот, мне встретилось только две грамматические конструкции, которые я видела впервые, и многие слова я знаю, но Алиночка, такая классная девчонка, у меня есть какие-то проблемы с экзаменами. То есть, я не знаю, если честно, с чем это связано, но если вы видели мои стадии влоги или то, как я сдавала топик и так далее и тому подобное, я знаю материал, я могу говорить, я могу использовать грамматику, я ее понимаю, когда я ее вижу, я знаю слова и бла-бла-бла-бла-бла. Но почему-то я сажусь на экзамен такая... Что-то почему-то получается что не получается вот этот момент я немножко переживаю но посмотрим как пойдет видео будет состоять из моей подготовки из ну потом когда я сдам экзамен я расскажу как это все проходило как я себя ощущала ну и потом о результате экзамена у нас есть промежуточный вот этот вот экзамен но это не конечный то есть нам скажут результаты но при всем при этом в конце который будет экзамен будет точно такой же по второй книжке и они типа суммируются и я уже тоже расскажу, как это все было, как проходило и какие вообще у меня ощущения. Вот. Наверное, это все, что я хотел сказать. Ну и перед началом видео не забудьте подписаться на канал, поставить лайки, комментарии и так далее и тому подобное. Потому что я вообще... Наверное, когда это видео выйдет, уже оно, наверное, будет после стрима или, ну, скорее всего, ну, вероятнее всего, уже будет после тысячи подписчиков, я вообще в шоке. Я начала канал. Ну, вообще, несколько раз я его пыталась начать. И здесь вообще есть старички, которые смотрели мои еще видео сто лет на столетней давности, которые я скрыла или удалила. Я уже не помню, что я с ними сделала. Ну, в общем, не суть важно. А, ну, активно я так начала вести канал, наверное, с... Марта месяца, мне кажется, надо будет посмотреть, и нас уже тысяча, ну, возможно, конечно, в сравнении со 100 тысячами, или пятью или даже 10 тысячами, это, типа, не очень много, но для меня это очень много, я вот как представлю, что вот мы такие все собрались, и целая, ну, типа, вау, просто, я, я так рада, что каждый из вас нашел этот канал и подписался, и что мы здесь... Все вместе, и то, что мне сглазить, я надеюсь, так и будет, потому что все такие милашки, и мне так это нравится, я очень рада, я надеюсь, что так дальше и будет, и что я такая, как бы, как это сказать, открытая, позитивная девчонка, притягивает таких же классных, позитивных людей, круто, блин, спасибо вам всем, что вы подписаны, я очень рада, я каждого из вас ценю, вот реально, прям, вот обняла бы каждого. Я очень реально надеюсь, что мои видео полезны. Ну, на самом деле, когда я поступала, там было вообще много, мне кажется, полезной информации. А сейчас я просто, как бы, аля влоги. Но я надеюсь, что это тоже вам интересно и вы с удовольствием смотрите. Поэтому вот так начнем готовиться к экзаменам. Пойдем.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 It's gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts, a poison, they rot uh. Head full of flaws, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost uh. yeah. So I'ma fake it till I make it Positive thoughts, so... Так, ну что, привет всем! Сегодня воскресенье, и если вчера я отрабатывала грамматические конструкции, сейчас я мельком покажу, как это выглядит. Собственно, вот так. Если кто-то не знает, просто мне кажется, что я где-то упоминала это, а может быть и нет, но я, в общем-то, повторюсь. Что своим ученицам, что сама я так делаю. Значит, вести грамматическую тетрадь. Почему? Потому что чем дальше учишь, тем больше грамма грамматических конструкций появляется. И поэтому, если у вас есть такая грамматическая тетрадь, она у меня такая красивенькая, вот, тогда вы можете просто посмотреть и вспомнить, что это за грамматика и так далее. Как я ее веду? Я пишу саму грамматику, ее значение и один пример. Ну, и если есть какие-то нюансы, их тоже вписываю. Вот. Чем я сегодня займусь? Блин, капец, экзамен завтра я даже не знаю, как мне. Сегодня мне нужно доделать грамматики, но это ладно. Сегодня я сделаю упор на слова. Значит, в каждом учебнике, как, по которому вы занимаетесь, будет нас Джон или вот такие, как у меня, да, Саулли Хангугу, есть в конце, да, в конце, собственно, все слова. Есть все слова и грамматические конструкции с примерами, что очень удобно. Единственное неудобство, допустим, лично для меня, это то, что слова, они разбросаны... Ну, точнее, они не разбросаны, они соединены. Не соединены, как это по-русски называется? Что, не хода? Как это? Организованы, пускай мне так. Организованные по буквам. Вот. Как я думаю, удобнее было бы, если бы они были по главам распределены слова. Потому что сейчас, например, что мне нужно сделать? Мне нужно будет просмотреть все слова и вычеркнуть те, которые я не знаю. И если находятся те, которые я не знаю, мне нужно их отдельно выписать и с ними поработать. Работая со словами методом ассоциаций. Uh, не знаю, я уже много где это рассказывала. В Инстаграме есть целый Reels. У меня там прям очень подробно. Это запись из uh, прямого эфира. И поэтому, если что, вы можете, в принципе, там посмотреть. Ну или, может быть, если я захочу, я расскажу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 так, я только что пришла с увен... с... раз, два, три, Сунивера. Значит.. Что? Хочу сразу записать, пока я тут разхаживаю. Что происходит с речью? Uh, как проходит экзамен? <coughs> Несколько моментов, которые я отметила. Сегодня у меня было чтение, аудирование и письмо, завтра будет у меня говорение. Значит, uh, как я уже предполагала, говорила и вообще мне кажется это логично, uh, в экзамене нет ничего того, чтобы вы не проходили. Но, лайфхак uh, для тех, у кого тоже будет экзамен. Uh, значит, в аудировании uh, перед экзаменом желательно вам прочитать скрипты ко всем аудированиям, которые были в учебнике. Потому что то же самое, короче, что вы проходили на уроке в аудировании, тоже и на экзамене. Потом в чтении. В чтении, да, тоже советую пробежаться по всем главам. В конце каждой главы, например, у меня было 9 глав, есть раздел с чтением. И получается, <coughs> вам желательно, да, если вы хотите как бы подготовиться, да, то вам нужно прочитать в каждой главе вот это вот э, чтение. Там какой-то текст обычно бывает его, Потому что это тоже все так попадается. Ну и в целом, наверное, это все наблюдения. То есть я просто как бы сдала, написала. Посмотрим, результат будет в среду. Сейчас понедельник. В этом видео сразу же будет результат. Я надеюсь, он будет нормальный. Потому что четвертый уровень я заваливать не собираюсь. Вот. Завтра у меня будет говорение. Но я вообще не переживаю. И говорению готовиться я не буду. Потому что если я буду готовиться, то я по-любому завалю. Но у меня есть такая... Я, конечно... Письмо тоже написал, письмо у меня была дискриминация по признаку. Такая короче тема. Я очень быстро написала, мне еще осталось 20 минут. И я просто такая, нельзя же уйти. поэтому я лежала, спала, залипала, телефон доставать нельзя. И я такая, блин, что-то так рано написала. В общем, э, но это лично я, потому что это не гарантирует мне хороший результат. Просто у меня почему-то так работает мозг, что первая мысля всегда лучше, чем последующая. Из-за этого обычно я не перепроверяю ничего. То есть я вот такая выбрала ответ, все, я иду дальше. И даже если я сомневалась, я все равно не буду дальше его проверять, потому что, ну, как бы лично <coughs> на мне это не работает. В общем, расскажу, что было завтра, что было завтра. Так вообще, ну вы поняли, короче. Расскажу завтра, как мне экзамен. Говорение. Вот какие были темы и как это все проходило. А как у нас проходило? Ну 50, ну получается час, наверное, или 50 минут. Получается 50 минут чтения, аудирование. оно, кстати, в середине. На топике обычно идет чтение и письмо вместе. Вот, а потом письмо. И 10 минут перерыв. Вот. В общем-то, вот так. А, я забыла. И еще, меня удивило, вы знаете, короче, я не знаю, если вы топик э, сдавали, то, э, в принципе, понимаете, структура на самом деле такая же. Только здесь у них вот такие вот листы, вот такие белые листы, ну прикольно, мне понравилось, удобненько. В общем, увидимся завтра. Так, всем привет. А, значит, что хочу сказать, я пришла с универа уже давно, потому что я давно сдала экзамен, но я почему-то не записала. Ну, в общем-то, наверное, не записала, потому что особо-то рассказывать нечего. А, значит, самое интересное, это то, что у нас было по времени, например. Вот э, у меня было время с 9.30 до 9.40. То есть получается сегодня, это громко, получается, что сегодня у меня э, вся учеба заняла 10 минут, потому что я пришла на экзамен на 10 минут и ушла, все была свободна. Фактически это произошло так. Э, результаты будут завтра, но мне в принципе было нормально, я вроде бы на все ответила, то есть там ты просто э, у тебя несколько вопросов, ты выбираешь там ситуацию, но ну, как бы все по учебнику, опять же. Но я не знаю, мне как бы кажется, что все в порядке. Будет очень смешно, если я в итоге завалила. Потому что именно четвертый гриб я бы не хотела заваливать в целом. Есть у меня мысли насчет пятого, шестого уровня. Я не знаю, какой-то из них я, скорее всего, завалю. Но преднамеренно, так сказать. Но, в общем-то, не знаю. Посмотрим. В общем, ждем завтра. В общем, мне сказать, наверное, нечего, как-то происходило. Просто ты заходишь, отвечаешь на корейском на вопрос. Ну да. Мы вот так и все, у меня как то выходной. Но сейчас я опять буду доделать грамматическую тетрадь, потому что я там. ладно, просто мне нужно ее доделать. Вот, а еще здесь плохая погода. <годно> Дожди. И мне как-то не хочется выходить. Ну, сейчас я схожу за как наверное. Потому что я еще с утра хотела как но было слишком много студентов и, в общем, время. Поэтому вот так.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 Back, track, strong, on, belong, along, be best, no... результаты по результатам что хочу сказать показать сейчас сек. во первых как это выглядит это выглядит вот так вот это вот мараги такие сиги иги это я сама подписала на самом деле Здесь будет вторая оценка, когда будет второй экзамен. Вот. Вот так выглядят мои результаты. А что хочу сказать? Ну, вообще, знаете, короче, систему, мне кажется, я уже объясняла, но еще раз, что-то происходит. Еще раз объясню. Значит, смотрите, у нас есть два учебника. Первый учебник мы закончили, поэтому написали экзамен. Второй учебник мы закончили, мы напишем еще один экзамен, они суммируются, получается итоговая оценка. Чтобы пройти на следующий уровень, мне нужно 70 баллов, 70 процентов, точнее. Но 70 процентов суммируется с первой оценки, с второй оценки. Например, у меня здесь было за э, говорение 76 баллов, за аудирование 74 балла, чтение 58 и письмо 50. Вообще на самом деле, ну как бы это значит, не, не значит, что я провалилась, да? Но, но чтение и письмо очень плохо, ну, как я считаю, мое субъективное, это очень мало. То есть вот ниже 50 вообще нельзя, короче, перескакивать, а у меня в письме чисто 50, короче, вы понимаете, да? То есть это значит, что когда будет второй экзамен, когда будет второй экзамен, мне нужно, чтобы, короче, лучше подготовиться именно к чтению и к письму. Остальное, в принципе, нормально, но хотя вот Мороги можно было получше, это я что-то там затупила и э, хотела, короче, ну ладно, ладно но это не важно. В принципе, у меня всегда говорение и аудирование было лучше. И я обычно заваливала чтение, а тут Сиги вылизало, точнее, письмо, да, по-русски. В общем, э, расстраиваться я не расстраиваюсь, потому что это ничего страшного. Самое главное потом мне в следующем экзамене, который будет через месяц, получается не завалить его и все. В принципе вот так это и происходит. Но я так скажу, вот этот вот первый учебник я не особо, если честно, с ним работала. Вот так скажем, я чисто домашку делала, потому что только приехала, пока то, да, все, а сейчас у меня еще работа началась у меня и в общем-то как-то так. Но вообще еще раз, да, это ничего страшного. Главное, ниже 50, чтобы не было. У меня получается 76, 74, 58, 50. Ну, сэгги, конечно, письмо. Можно было, линчика-то и поуже сделать. Причем я завалила первую часть. Я сегодня подошла, посмотрела сэгги. Письмо. Да? И вообще, что в сэгги? То же самое, на самом деле. Но, мне кажется, я уже рассказывала. Да? Как в топике. Если кто-то из вас писал, кто мне писал. Но я в начале видео это уже говорила. В общем, следующее видео будет про мой мунхва Мунфас это мы там будем что-то играть, бегать, писать, что-то еще делать, короче, должно быть интересно. Придется тащить свой мой iPad и как-то неловко вот так ходить и снимать. Но ладно, все для вас. Я надеюсь, что мне меня получится. И все. А следующий экзамен, когда будет? Через месяц. И уже как я его сдам, от... там уже будем плясать оттуда. Опять же, да, по моим планам. Я не собираюсь заваливать четвертый уровень, потому что его заново проходить мне будет точно неинтересно. Я посмотрю, что там на пятом уровне. Э, объясню, да, из разницы я не могу сейчас пока что поступать в магистратуру, да, потому что, ну, во-первых, я считаю, что мне не хватит знаний э, языка, но я уже на четвертом гриппе, и чтобы мне полгода оставшиеся можно было оставаться в Корее, мне нужно будет один из уровней пройти дважды. То есть сейчас мы заканчиваем пятый. Ой, четвертый. Я перейду на пятый. Вот пятый мне нужно будет, скорее всего, дважды прийти, пройти. Или шестой мне нужно будет дважды пройти. Я еще не знаю, как там пойдет. Вот, чтобы остаться. Потому что за пятый у меня тоже оплачено. И мне нужно еще два семестра. И один шестой-то я могу, а дальше-то некуда. Мне нужно поступать. Но поступление здесь в сентябре. Ну, короче, вот сейчас мне уже нужны документы. А я не готова еще ни морально, ни физически. документов то у меня, ну, типа, все это опять собирать. Я только с этого стресса вышла. В общем, фан такой. Всем спасибо, что вы посмотрели. Я надеюсь, что вам это было интересно. Подпишитесь, поставьте лайки, комментарии. И нас тысяча! теперь Пушка круто, классно. Стрим будет, короче, стрим будет, да. Там вы сможете задать все свои вопросы. Возможно, я буду на нем курочку кушать, я еще не придумала. В общем, вот так, всем пока, всех ценю, люблю, обнимаю.